Привет, меня зовут Катя. А, до операции у меня было зрение минус четыре с половиной, я носила один за очки, а, потом обратилась в клинику доктора Шиловы и сделала операцию Смайл. Теперь у меня зрение единичка, а, вот, и я очень комфортно живу. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, за отличное зрение.